Структура города показалась мне более интересной, потому что мой город очень маленький, и в нем не так много пространств, в которых можно э, заниматься молодежью, развиваться молодежи. И это интересно будет не только мне, но еще и ребятам, которые из других городов, таких же маленьких, как и мой. Мне больше интересна тема, наверное, здравоохранения и экологии, потому что в моем городе ну, этого не хватает, потому что у меня даже в городе травмпункта нет. Вот, что говорить о другом. А мой проект — это спасти жизни природную». Там о том, что надо собирать пластик, сдавай его, ты получаешь деньги, и их можно переправить на лечение детей, у которых какие-то врожденные заболевания. Мой проект — ревитализация парка имени Горького. А, Его заключается в том, чтобы сохранить парк, а, достопримечательности, которые были в парке. Сохранить, может, и, а, не то, чтобы построить новое, а как бы восстановить все то, что было раньше. Для меня это экология и экономика, потому что, да, у меня сейчас очень много бедных, и люди чаще всего загрязняют нашу планету. А, вот. И какой твой проект? Мой проект... Связан с актерским мастерством, пением и дизайном. А с актерским мастерством это связано, потому что я актриса и снимаюсь в кино. И сейчас я хочу давать э, людям разных возрастов э, навыки эти, которые я пережила в кино. Также с вокалом. А дизайн, потому что мне очень нравится шить, рисовать, вышивать. И я бы хотела сделать это больше. Хотелось бы поделиться этим с планетой, то есть здесь какой-то дизайн для домов, мусорных баков, возможно, для паркета и лавок, может быть, даже для игрушек. Мы решили приду... ну, взять QR-коды для малого бизнеса, чтобы упростить оплату и... Криптовалют. Uh, и криптовалюту, да. Создать площадку для общения предпринимателей друг с другом, чтобы те, кто только начинал бизнес малый, они находили себе единомышленников, вместе кооперировались и уже из этого двигались. Также хотелось создать э, образовательный центр на базе бизнес-аккубаторов по России, с помощью которого начинающие предприниматели могли бы получить основные навыки и получить опыт от других предпринимателей. Каждый из нас э, будет свою определенную роль выполнять. Например, кто-то будет заниматься агитацией этого проекта, кто-то непосредственно его реализацией, то есть э, составление планов, звонками с э, различными, скажем так, личностями, людьми, которые могут нам помочь в его реализации. Кто-то будет заниматься технической частью, то есть оформлением проекта непосредственно уже на компьютере, загружением его в сеть.